Вот мы снова приехали в город Канск понаблюдать за южным обходом, как идет строительство южного обхода города Канск. Южный обход города Канска будет начинаться вот с этого места. Здесь будет организовано кольцо, как вы сейчас видите на схеме. Именно на этом месте, въезде в город Канск, будет организовано кольцо и уход на южный обход непосредственно в город Иркутск. Мы здесь уже второй раз. Я напомню, что сами работы начаты вообще данного обхода. Проект подготавливался с 2014 года по 2017 год. В 2017 году уже были начаты работы. Работы оценивались в 4 миллиарда 600 миллионов рублей и должны были быть закончены в 2020 году. На сегодняшний момент работы продолжаются. Стоимость объекта уже 5 миллиардов 252 миллиона рубля. В прошлом году товарищ Зубко, главный инженер управдора Енисея, он же контролер, он же заказчик данного объекта, говорил нам о том, что работы выполнены на 57%. Если исчислять в процентном соотношении, в целом от объекта его готовность составляет где-то 57%. Вот объекта у нас намечен в следующем году, в 2023 году. Здравствуйте! Я являюсь председателем Красноярского регионального общественного движения автовладельцев и журналисты из Красноярской и разрешение Ханские. Каст... Какое разрешение? В рамках общественного контроля федерального закона об общественных организациях об общественных организациях. На какой площадке? Она ничем не огорожена. Проход прошли, ничем не огорожен. Нас вопрос интересует. Можно покинуть, пока не туда выйти. Ну пойдемте выйдем. Вопрос интересует, по-моему, вы даже интервью давали, да, по поводу того, что, ну, работы не ведутся иногда из-за того, что зарплаты не платят, иногда из-за материалов. Давал. Давали? Я, я, я интервью давал, но было все нормально, как бы, и, и мосты ведутся, а это вы приезжали, это человек, кто приезжал, когда, что здесь только один крановой был. Да, да. Ну, вот, как бы, в плане того, что вы приезжали тогда... Во, во время перекура и работы велись. И ведутся всегда, и до сих пор ведутся. И все успевается в срок. А как может быть перекур в 9 утра? 10. 10? Это да. у вас а, как-то регламентировано, перекуры? да. Просто вы до этого по-другому говорили? Ну, зарплату задерживают уже почти месяц. Уже больше, наверное, не платят. Ждем, но, ну, скорее всего, тоже скоро встанем, как наши... Сулануде, их что не забастовали, им помогло и выплатили за август. Ну и, скорее всего, в понедельник мы встанем также, будем бастовать, пока не выплатят зарплату. Хотя бы за август, хотя уже контора должна на следующей неделе выплатить и сентябрьскую. Будем ждать, и верить, надеяться, что все-таки отдадут. Ну если нет, то будем искать другое место работы, а этот мост будет достраивать уже кто-то другой. Вам начальство объясняло вообще, почему так? Почему вам не платят? Ну, говорят, что вроде бы как бы заказчики не отдают денег. И видно, что после прошлого нашего с вами рейда, который мы здесь проводили в ноябре, а после того материала, который вышел у вас, в СМИ на восьмом канале Красноярска, видно, что ситуация изменилась, движение хоть какое-то началось. Ну и сами рабочие перестали говорить о том, что им зарплату не платят. Хотя вот буквально недавно был депутат Государственной Думы, и он сам в своем блоге да, писал о том, что да, есть опасения. Говорит, что рабочие жаловались на то, что задержка зарплаты, какие-то невыплаты нет. И что он берет эту ситуацию лично на контроль. Вот. Он про то и, про то и речь, что нам сейчас рабочие говорят совсем другое. Как видно, со стороны Иркутска все пути подъездов, специально перерыты, никаких ограждений нет, там хоть удочка стояла, здесь вообще ничего нет. Маленечко отсыпали уже финишным щебнем, дальше и конь не валялся. Через полпути мы видим, что работ никаких тут не велось, как таковой самой дороги на мост тут нет. То есть тут понятно, что тоже никакого расширения, еще ничего не делалось. Мы с вами все видим, сейчас прекрасно, что сделан только вот тот кусочек со стороны Красноярска до моста. Мост еще заливается, вот тепловики мы видим стоят. Как таковых работ с точки зрения успеют ли до ноября 2023 года неизвестно. Вот и завершился наш рейд по южному обходу города Канска. Мы здесь уже второй раз.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 Товарищ Зубко, главный инженер Управдоры Енисея, он же контролер, он же заказчик данного объекта, говорил нам о том, что работы выполнены на 57% и закончат они в 2023 году, то есть в этом году. Сегодня мы с вами побывали, увидели, что мост до сих пор не покрыт бетоном, работы только сейчас ведутся. После визита буквально недавно депутата Государственной Думы в городе Канске, именно на этом южном обходе, рабочие также продолжали жаловаться на то, что зарплаты не выплачиваются. Сегодня рабочие, видимо, получили люлей и отказались нам вообще этот факт комментировать. Но сам факт остается тем же, что и был в прошлом году. Мы видим, что со стороны Красноярска на подходе к мосту ну, ведутся такие медленные, вялые работы. Видно, что производят отсыпку, наполовину мост забетонирован. Но если посмотреть с обратной стороны, мы с вами прокатились и увидели, что ну, там даже конь не валялся. И говорить о том, что закончат в этом году, я бы не стал так смело заявлять. Но нынешний, ранее он, конечно, был главным инженером, сейчас исполняющий обязанности руководителя управдор Енисей, он же Росавтодор. Зубко говорит нам о том, что э, работы закончатся в этом году. Будем надеяться, но как бы, как говорится, здесь же все видно на глазах. Ну как можно так врать в наглую о том, что работы будут закончены, если э, на сегодняшний момент работ так практически не ведется?